ВБР, покиньте самолет. Что происходит? Вы арестованы. Джем! Я ничего об этом не знал. Красивое фото. Твой приятель, крупнейший наркобарон в Калифорнии. У тебя один выход. Сдаешь его нам, и ты свободен. Да он же меня убьет. Великолепный район, дорогой! Классная у тебя тачка! Вы Джон Делориан, верно? Дамы и господа, рад представить вам автомобиль будущего. Это необычная машина и даже не спорткар. Это Делориан. Вы, наверное, редко отдыхаете. Зажигаем! Ты слишком много тусуешься с Делорианом. Про задание не забыл? Раз, раз, раз. Меньше шампанского, больше кокаина. Морган у себя? Давайте обсудим мою долю. Твою долю. 10%? Могу засунуть 10%? И... Джон, слушай меня. Наш бизнес в опасности. Мне нужно 30 миллионов долларов. У тебя ведь есть связи? Морган Петрик? Джон Делориан. Я могу сделать вас очень богатым. Договорились? Хотите славой? Я поднесу вам Джона Делориана на блюдечки. У меня другое предложение. Ты что, решил нас кинуть? Я делаю это не ради себя, а ради Америки. Что ты несешь? Джон Делори, он предлагал вам перевести наркотики. Не говори ни слова. У меня все под контролем! Тебя конец! Тачка на миллион. Издеваешь. Смотрите в кинотеатрах с 29 августа.